Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы приготовим вкусные, нежные, ароматные дрожжевые пончики с начинкой и с заварного крема. Если у вас возникали до сих пор какие-то проблемы с работой с дрожжевым тестом, то я вас уверяю на 100% что это тесто у вас получится. А пока мы начнем, хочу вас попросить, чтобы подписались на мой канал, поставили жирный лайк под этим видео, а мы начинаем! Итак, друзья мои, начнем мы с теста. Для теста нам понадобится 350 граммов муки, одно яйцо, примерно 150-160 миллиграммов молока теплого, 40 граммов сливочного масла, 5 грамм сухих дрожжей и 50 граммов сахара. Итак, друзья мои, берем молоко, молоко я использую теплую, ни в коем случае не горячую, не холодную, а такое, чтобы когда мы засовывали сюда пальчик, нам было комфортно его там держать. Но тем не менее, чтобы оно не было прохладным, потому что нам нужно, чтобы дрожжи разошлись. Итак, выливаем молоко в чашу для миксера, добавляем сахар, добавляем дрожжи. И примерно пол чайной ложки соли. И все хорошенько перемешиваем, пока сахар и дрожжи не растворятся. Все растворилось, добавляем муку и одно яйцо. Муку я не просеиваю, но если вы хотите, то можете этого делать. Добавляем одно яйцо. И начинаем замес теста. я это буду делать с насадкой крюк, но также можно делать и вручную на кухонном столе. Как тесто перемешалось, добавляем мягкое сливочное масло и нам нужно вымысить тесто примерно 10-15 минут на средней скорости, чтобы она перестала липнуть, чтобы в нем хорошо развивалась клейковина. Как только мы все перемещали, тесто должно получиться достаточно мягким и, возможно, слегка-слегка липковатым. Но в любом случае сильно к рукам и рабочей поверхности оно уже прилипать не будет. Далее, друзья мои, формируйте в шар и положите в чашу для миксера. И затягиваем пленкой. И оставляем на час в теплом месте, пусть подходит. Оно должно увеличиться в объеме в два раза. А тем временем мы подготовим наш заварной крем. Итак, для заварного крема нам понадобится 300 мг молока, 3 яичных желтка, 50 граммов сахара, примерно 25 граммов кукурузной муки, 50 миллиграммов сливок 33% и 1 стручок ванили. Если у вас нет стручка ванили, то можно свободно заменить на ванильный экстракт. В сотейник выливаем молоко, сюда же сливки. Далее берем стручок ванили и нарезаем пополам. Так, вынимаем содержимое. И добавляем... Нашу молочную смесь Берем следующую И делаем такую же операцию Стручок ванили никогда не выбрасывайте Добавьте в сахар И ваш сахар будет более ароматным Теперь ставим сотейник на плиту На средний огонь Даем массе закипеть Тем временем берем миску Добавляем желтки, сахар и кукурузный крахмал И все хорошенько перемешиваем до однородности. Далее возьмите полотенце и обверните миску чтобы она не шаталась. Молоко у нас закипело. Теперь тонкой струйкой выливаем нашу яичную смесь. Все сразу не нужно добавлять, а то яйца свернутся. Все хорошенько перемешиваем до однородности сахар должен полностью раствориться после этого возвращаем обратно в сотейник ставим сотейник на средний огонь при постоянном помешивании нам необходимо варить крем до загустения Вот такой однородный крем у нас должен получиться. Если по каким-то причинам в креме у вас образовались комочки, то его можно протереть через сито. Перекладываем крем в миску. Теперь нам нужно крем охладить. Накрываем пищевой пленкой в контакт. И убираем в холодильник на пару часов. Видим, друзья мои, тесто наше хорошо подошло. Хорошенько увеличилось в объеме, примерно в два раза. Теперь слегка его обменяем и будем дальше его раскатывать и формировать уже из него наши будущие пончики. Рабочую поверхность подпаляем немного мукой. Само тесто тоже можно немного присыпать, чтобы скалка не прилипала. И раскатываем пласт тол толщиной примерно 1,5 см. Как только тесто раскатали до нужной толщины, далее будем вырезать пончики какой-нибудь круглой вырубкой. Подойдет любая чашка, стакан диаметром примерно 7-8 см. Далее на расстойку будем их выкладывать на доску. Подполяем немного мукой, чтобы пончики к доске не прилипали. То тесто, что мы собрали из обрезков, собираем в шар, слегка обменяем и раскатываем толщиной примерно то же самое, полтора сантиметра. И формируем шар. Накрываем полотенцем и оставляем примерно 30 минут, чтобы они не сохли. Итак, друзья мои, наши пончики подошли. Теперь начинаем их жарить в большом количестве растительного масла, без запаха. И жарим на среднем огне до румяного золотистого цвета. Пончики жарятся очень быстро, поэтому, как видите, с одной стороны они подрумянились. Сразу переворачивайте на другую сторону. Вот такие румяные пончики у нас получаются с двух сторон. Готовые пончики выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитывало в себя лишнее масло. Вот, друзья мои, вот такие классные пончики у нас получились. Их осталось только начинить заварным кремом и все. Но для начала нам нужно, чтобы они остыли. Итак, друзья мои, когда крем хорошенько охладился, берем венчики и хорошенько перемешиваем до однородности. Друзья, вот такой очень нежный, воздушный, вкусный крем у нас получился. Теперь перекладываем в кондитерский мешок. Берем нож и прокалываем посередине пончика. Вот таким образом, глубоко не рвите. Делаем вот так, удаляем, дополняем наш пончик кремом. Все обсыпим сахарной пудрой. и делаем с остальными то же самое действие. Прокалываем до середины, проходим по бокам вот так, берем наш крем. обваляем в сахарной пудре, Итак, друзья мои, настало время все это чудо попробовать. Но я хочу вам показать, что происходит у нас внутри пончиков. И разрезаем пополам. Вау. Посмотрите просто на это, ребят. Божественно. Начинки просто полным-полно. Теперь эту прелесть попробуем за вас. Друзья мои, это райское наслаждение. Это настолько вкусно, что невозможно описать. Я не могу остановиться. Друзья мои, это просто взрыв всех моих вкусовых рецепторов. Я не могу просто описать. Вы сами все увидели. А на этом я все. Если вам понравился этот рецепт, обязательно подписывайтесь на мой канал. Думаю, я заслужил это. Ставьте жирный-жирный лайк под этим видео. А на этом я все. Всего хорошего вам. Приятного аппетита. Пока-пока.